Он немного отстает в росте от всех, и я хочу ему обрезать сегодня корни, полностью убрать, хочу сформировать, чтобы он стоял на корнях. По ходу действия вы все поймете сами. Для этого что нам нужно? Нож, обработанный спиртом, ножницы, корица, корневин, Кокосовый тоф, я уже заранее его размочила, он должен не сильно влажный, то есть нужно его выжать от воды, отжать. Ну все, начнем. Посмотрим, что у него там с попой. То можно не будем ничего резать. у него не сильно такая прям хорошая, то есть в принципе не жалко здесь ничего обрезать, так что можно попробовать из него сделать красавца. вот край вот этой кромки срезать здесь будут расти корни вот здесь мы не будем допускать корни образования они будут вот здесь вот попы. теперь вот эту вот попу мы отмакиваем в корицу даем подсохнуть Берем примерно в разных частях кокосовый субстракт, размоченный и отжатый, он должен такой быть, как бы не сильно влажный, и перемешиваем его с перлитом. На дно положили дренаж, ну здесь пенопластовый наш. садить на пенопласт. так установлен пенопласт. Да, кстати, еще субстрат нужно вот так хорошо пробовать Теперь вот эту часть, откуда будут расти корешочки, мы обрабатываем корневина. Вот что у нас получилось. Ставим его на Убираем все листья. Вот что у нас получилось. У меня не было камушков, я корой грунт вот так вот чтобы он не пересыхал он же немножко влажный и чуть-чуть увлажним эту кору чтобы она влагу по чуть-чуть отдавала прям чуть-чуть вот так Смач... смачиваем кору прям чуть-чуть все следующий полив будет через 7 дней также сверху по чуть-чуть ну, результат я думаю будет через три недели он должен дать корешочки я вам обязательно это сниму и покажу. Будем наблюдать, как растут корни вместе с вами. Ну все, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки.